И перед началом данного видеоролика хочу вам рассказать то, что в этом видео не будет как такового монтажа. Будет только игра, музыка и мои слова и действия. Всем приятного просмотра. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зен Денища. И мы начинаем, ну начинаем, это опять же экспериментальный выпуск, играть в Нойта. Это игра про... Физику, скажем так, физические, химические, разные реакции могут, могут происходить в данной игре. Um, ну, давайте-ка начнем, новая игра. Um, давайте-ка New Game начнем, да? Я уже играл, я уже знаю, что как тут делать. И я вам обо всем буду рассказывать. Так, вот загрузка идет мой -то. И погнали. Где мы? Вот мы за Во-первых, мы можем летать. Пинать, стрелять. Видите, справа сверху зелененькое это здоровье, энергия левитации, мана жезла, золото и перезарядка, короче. Это у нас перезарядка такая. И Это у нас уже жезл. <coughs> Расскажу вам поподробнее про жезла. У нас есть жезл нескольких видов. Бесконечные жезлы, которые у нас э, могут стрелять, стрелять, стрелять без, ну как здесь, перезарядки, без э, снарядов. Вот, и вторые жезлы, которые могут емкость э, иметь. У нас вот здесь вот циферка слева сверху. Это значит то, что я только три выстрела могу произвести. А там, кстати говоря, бомбы. И у нас вода еще есть. Потом все увидите. Так, э, давай, вперед. А, Давайте-ка находить жезлы разные враги у нас Давайте вам покажу кое что вот погнали О, загорелось дерево вот первые первое качество это загорелось дерево удивительно вот челики кита их можно также есть вот вниз блин чертовы гуля это это, это нефть это нефть смотрите не нефть двери да? Витация, держись. Да, я вылетел. Ух, я уже думаю, я не кричу. Вот еще штука прикольная. Это песок какой-то. Хрен его знает. Также можно вот эти вот фонарик сбивать. Но не советую это делать, так как тут все загорится. Ну вот, вам покажу. Меня фонарик спас. Отстань от меня, слизень. Слаймы. Кислота у нас, а кислота а -а -а, вредит нам водичкой лучше водичка водичка полем водичка. Нате вам, я вы... напротив кнопку на мыши я выбросил оружие. Вода нам нужна, чтобы растворять кислоту, это как растворитель работает. И огонь, да огонь убирать. И если вы в нефти испачкались, или в крови, чтобы смыть это все. Так, куда дальше? Здорово! Вот, первый, первый жезл. Охренительно. Спавн. Это охрененный спавн, однако. Жезл. Охрененно, понимаете? Знаете, это, это просто охрененно. Точная копия этого жезла. Точная копия. копия емкость побольше будет вот взрывую помощь враги а я а, я а, а, а чего меня выстрелили я потерял контроль над персом критический урон клево вот тут у нас разные еще эффекты есть влажная одежда то есть томоч, желудок пустой или что-то такое я прибыл с тобой вот кровь. Кровавая одежда защищает от огня. Также повышенная частота критического урона. Полезная штука. Бан. Так. Гори. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй А-а-а! а, -а, -а, -а, -а, -а. Как так -то? себя чуть не взорвал. Вот, прыгаем в портал мы попадаем в Святую Гору. Это место, где мы можем во-первых, поднять хп, ну как поднять, восстановить хп, и все заклинания, которые у нас есть. И главное, мы тут можем их выбрасывать и... Кстати, у нас деньги еще есть, вот, деньги. Можем на них здесь покупать. На данный момент у нас есть заклинания. заклинание взрыва, молния с активацией, море кислоты, плевок, и двойное заклинание. Я куплю, пожалуй, explosion Лоткну его сюда. И вышло у нас... А! Больно. Ну нахер такое заклинание. Вот. Также у нас есть еще так называемые эти перки, вот, перки у нас есть несколько перков больше любви радиационная стойкость, это от кислоты походу и энамирадар замечает ближайших врагов Вода понадобится скоро, мне походу, потому что эти гады кислотные, ХП отнимают каждую секунду. Вода. А еще сдох, ну походу. Я не хочу умирать, не хочу умирать. А -а -а. Я сдох. Я помер. От взрыва. Такое себе, такое себе. Погнали дальше. Давайте Найтмар выберем. Это сложное, сложное. Это кошмарная сложность. Очень интересно, я вам скажу. Очень интересно. Так, у нас вода. Жезл, жезл, ясно. Погнали. Вперед! Боец! ХП увеличилась. У тебя вот эти вот черчи. Черчи, да. Черчи дажуте ядовиты, если их есть. Сколько у них хп. Охренеть. Охренеть, сколько же хп у них. Охренеть, тут все горит. Водичка, водичка, водичка. Охренеть. Хелп мне. А, ну они легко. А вот с ним будет тяжко. Опять кислота, я не умру. Я не умру. <свес> Давайте, Дейли ран. Ежедневный забег. Это нереально тяжело. О, есть идея, давайте я вам короче покажу. Не, я не смогу. Нет, я смогу. Сейчас увидите. Мы можем пойти в совсем другую сторону. Мы можем не идти туда, в принципе. Тот -то куберсеркиум. Ну, челики начинают длиться, походу. На них берсерки. Это что такое вашу мать? Дождик. Волшебная ракета. Бум! Табум. Так, оп. Ждем. Погнали. Будем так забираться выше и выше и выше.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 И лучше под воду пойду. Ослабовал заклинание. Я валю отсюда. Не хочу! Не хочу! Я жив! Это что? Секреторум херметец. На вас действует суть проклятие неинста. Нахрен. Блин. Чертовски опасно. Понимаете? Это вечно, да я знаю, куда надо внести, но я не могу ее туда внести, потому что эти, эти черти. У меня появилась идея. я пробью себе проход. Сдохните. Да, они все умерли. Какой же я кровожадный. Фу. Наконец-то. Охренеть! Эта кислота постаралась. Что с ними стало? Надо дерево срубить. Вперед. Боевой молодец. Черт возьми! А у меня мана кончается быстрее, чем я стреляю быстрее, чем мана устанавливается. Есть подание, погнали. Надо будет потом зайти за этой штукой. Давай, лети. Вот с самого начала дается мощное оружие. Дейли рань. Трем на пипец, ну что Могут такие вот черти прийти. Поджигающий. А-а-а. Телепортиум. Ох, и Жезл. что он делает? Надеюсь, не взрывает. Это черная дыра. Охренеть. Ч ⁇ это за лава? Пробил проход. Готов. Моя точность поистине поражает блин сейчас же все сгорит че это было ч ⁇ за ну, нахрен уже берсерки натя я ч че... ⁇ нефть нефть ну такой себе не понял как гори воды а, -а, а если я пойду то я сдохну я что, скользко тяжелый случай а она может Если я пойду, я сдох. Какой теперь подобрать? А, я и я сдох. Вс. Вс, я понял. Нет? Я жив. Вау. Оно выветрилось. Ладно. Надо найти где-то воду. Никак не персерки. Вот он портал. Охрененно. Блять. Да. Ох ты ж ⁇ кое все дорогое. Охренеть. Мне маны не хватит. М -м -м -м. А, -а, а, я не могу купить столько веселых заклинаний черт. Ну ладно. Что здесь у нас? Электростойкость, ускоренное движение. Электростойки, он нам потом он понадобится очень сильно. Мне интересно, вот эту сделать. Ща, врага найдем. Ой, извини, попало. Ты думал, я не переиграю твое переигрывание. Вперед. Горю. Где вода? О, все. Косой. Давай. Сожги здесь все. Лампа. Керосиновая. Ух ты, валуны. Ого. О. Давайте футбол сыграем. Нати вам. А, -а, а, я не успел. Ну ладно. Что это за с пускается? Это чё? Охрененно. Ладно, дорогие друзья, давайте на этом закончим наше очень познавательное видео, в кавычках. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик. Всем удачи и всем пока-пока.